Всем привет дорогие друзья и подписчики моего канала с вами я Интерес, и сегодня у нас новое видео с моими подписчиками. Сегодня в этом видео у нас будет челлендж для моих подписчиков. Чем мы будет засчитаться? Это спиральный паркур. Как вы думаете, что не все могут конечно его так легко пройти, но надеюсь, что вам всем этот паркур понравится. ребят. сразу же говорю, в этом видео я даю деньги, даю честно Даю деньги всем победителям. Будет три места. Деньги распределены. Можете посмотреть. Ну что? Я схожу к игрокам в Дискорд. Добавляются они все на сервер. И мы начинаем. Так, все <с> Наше испытание началось. <с> Первые же люди начали проходить. Не знаю, сколько это будет идти. Честно, не знаю, сколько это будет идти. Спа ванпоинт. Если кому-то надо, то пишите. Здесь такая фигня, меня тоже бесить начинает, что некоторые фигни. Я буду ваниша, наверное, зайду даже. Если сейчас. Если что, пишите в чате. Помогу, помогу. Будем смотреть за всеми, мне нравится. Вот э, поначалу, вот самый в конце уже есть игрок. Он все идет. Э -э, ТП гель. Чем ему помочь? Ему уже здесь просто прыгнуть надо. Так, у нас первые идут, это Лимончик и The мейсон вот первые люди идут, за ними кто на третьем месте, пока что лидирует на третьем месте, это, так, а где наши начинающие, так, э -э они оба тут, они оба тут. Просто Лимончик мой брат. Я слышу из соседней комнаты, что происходит в том месте, где он сидит. Как получается? Куда-то... Если вдруг ты говоришь про Spawn Point, то вот эту команду просто пишите. И все. Ай! Лимончик умер! Как так-то? Да где невозможно? Вот тут? Так. Ну-ка. Нет, извиняюсь, но тут возможно на все. <свят> так, ребята, тут э, все становятся на своих местах. Лимончик идет впереди. Некоторые уровни, я сразу же говорю, я переделал. Здесь они все тут встали и не могут идти. Я думал, будет легче. Честно, будь, думал, будет легче. А где лимончик? Вот тут у нас лимончик, он уже прошел на это испытание. Ребятки, мы следим. Я смотр... А где я? наш? А, лимончик уже на ад дам. В аду. Лимончик в аду. О, они как начали спавн... спавн-поинт ставить. Ребята, я даже не ожидал. Я не ожидал, что они столько будут спавн-поинтов ставить. Сейчас, подождите, я вас здесь пожалею. Ладно. Так, да, ты сюда. Подождите. Там вот здесь под... предупреждаю ладно вас. Вот тут. Вот эта штука должна будет делаться. Так, дальше. ТП. Как килять через палку. Там ПТ надо написать. Так, подожди. Жальгельм. Интересинг. И ТП. Как его? На Т. Вот этого. ПТ. Нет, просто ПТ. И kill даты. Kill date 44. Ну, это ник. Здесь вот так, да, да, да. Стоп. Здесь все проходимо. Это я стоп-рот проверял. Это реально. Это реально. Вот здесь не робит. Значит. Давайте пробежимся по уровням. Я смотрю, здесь уже давно никого нет, вы что, реально? Уже все убежали, далеко, прям. А, нет. Ух ты ж! А эти-то на один почти этот. На одну высоту больше стали. Я думал, они и меньше будут на высоту, но нет, наоборот, все высоко уже вообще высоко никогда не думал что скажу это но там некоторые бывают даже не супер профессионалы типа я вообще не умею паркур проходить у меня есть своя карта даже паркура может если не забуду то поставлю ссылку оставлю ссылку на карту но ладно лимончик ты не туда прыгаешь зачем тебя туда тебя вот от с этого блока ты забираешься с высоты вот так да вот так надо сразу просто есть такие уровни это как раз вот этот я переделал, потому что не прыгают, Не, прыгается, я проходил. Что за дела? Видишь, что ты тут мне мелишь картину? Да, некоторым я тут, конечно, помогаю, но тут сразу говорю, если помощь идет, то она идет. ТП З Это почти конец, нет? Это почти конец! Это здесь одна петля, а как так-то? ребята? только 14 минут прошло. Он э, за 14 минут столько прошел. Ребят, ну это нереально. Это те ты! Я так и думал, ладно. Давайте посмотрим, что с этими у нас. Туда возможно, все возможно. Я все проверил. Я все проверил. Я всю карту сразу же говорю, прошел, наверное, раза два. Плюсом все места, которые непроходимы, я все перепроверил, все перепроходил. Если это реально невозможно, то тогда я сразу, ну, просто менял все место. Если вам понравится, такие, да, еще раз говорю, видосы, то просто напишите мне в комментариях. Я в следующий раз сделаю еще более такой масштабный видосик. Надеюсь, придут еще больше людей. Да, надеюсь, типа, люди. Сразу же предупреждаю всех, что сняться в этих съемках то вам надо просто зайти ко мне в Discord в канал и уже просто вы сможете поучаствовать Просто заходите, ждете когда я в информация о съемках Напишу что, типа у меня съемки и тогда смотрим э -э, здесь Не а здесь Тебе здесь надо Не-не-не здесь э -э, три вот это три можно Аге Арагот Смотрите вниз надо спустить вниз Спустись просто вниз. Вниз спускайся. Да спусти ты вниз, говорю же тебе. Да ты, я говорю, арагот. Проходи вот здесь по путям. По, по путям проходи. Здесь должна была вагонетка быть, но она ее уже увезли. По путям просто проходи, вот видишь, вагонетка здесь это. И вот здесь павить лестницы наверх, и все. Да, некоторые люди, конечно, чуть-чуть тупят, некоторые чуть-чуть, я извиняюсь, ребят, если вы смотрите, Ну, приз, ребят, я, конечно, это соревнование честное, потому что приз не супер такой, знаете, понимаю, у Демастер там по 2-3 тысячи, да, у этих, у его там, да, вот у нас, например, а у меня обычный приз, там, мы на выпуск, я буду могу тратить спокойно по 100 рублей и по 3 места делать. Если вам реально понравится, то я с радостью готов делать хоть каждый день такое. Вот каждый день, но ну нет, лучше не каждый день, ну, просто у меня много не будет столько денег, если мне, конечно, будут кто-то делать, типа, какую-нибудь маленькую помощь. Надеюсь, вам реально это понравится. Просто я не знаю, я первый раз это все снимаю, вообще самый первый раз я это все снимаю. Вот э, такие прям масштабные, да, какие-то игры с подписчиками. Рагель, можешь наверх вот сюда забраться? Здесь просто путь будет наверх. Да, реально, вообще легко, ребята. Ну, это трудно, но реально. Так, давайте посмотрим, где наши, э, которые впервые идут. Так, давайте посмотрим. Мне просто, мне нравится смотреть вот так. Это почти конец. У Лимончика почти конец. Потому что ему, можно сказать, осталось только наверх. Так, это читы. А чё, так можно было, что ли? А чё, так можно было, что ли? Это чё, вот так можно было пройти и всё? А тогда весь уровень так пройти. Офигево. Это так реально? А здесь вообще по-другому должно было быть. Да, тут по-другому. Здесь есть э, мах... Э, здесь чуть-чуть. Э, так, давайте посмотрим, где The, the Вот э, The Mason мне реально интересно, просто он уже почти на самом верху у нас. Ой, сори. Я Ваню забыл включить. Вот он почти на самом верху у нас, да? О, ребят! У нас сейчас первый победитель может быть. Ему осталось совсем чуть-чуть. Совсем чуть-чуть прям. Да. А тут можно. Так, а тут. А, да, все. Все. За мейсон первый. Вся. Я наверху. Все. Первый победитель есть. Еще двое. Ждем еще двоих. И сразу говорю, у вас еще есть время побороться, потому что, ну так же, я думаю, второе место сразу скажу, победитель 50 рублей получает. Второе место получит наверное 30, а третье уже 20. Ну, либо я хотел бы вообще поменять. Ну, ничего не будет. У нас еще есть время побороться за это все. Если что, будут такие еще... Мне понравилось сейчас, реально такие видосы делать. Понравилось, Ну, хоть первое мы такое делаем, вот типа с деньгами, но мне реально понравилось. Что у нас лимончик ЮТ вот делает? А, он почти наверху. Ой, блин. А я не знаю, я могу его столкнуть как-то? Нет, по плану не могу. И здесь э, э, наверх, вот на этот дуб. Он, надеюсь, додумается. Панечка у нас, походу, на втором месте сейчас будет. Да, ему осталось почти чуть-чуть. А кто у нас будет на третьем? Мне просто ради интереса даже... Можно э, вниз. Можешь идти проходить. Ну, ты всё равно уже первый я запомнил. Так, давайте посмотрим просто, кто у нас следует. Может прийти третий. Кто может прийти третий. Вот э, реально говорю, мне реально понравилось. Я хочу, может быть, когда-нибудь еще запишу такое. Смотри, я просто никого не вижу. Так, у нас, э, я, ребят, я не знаю, сколько остается. У нас лимончик-то забрался. Я не могу просто понять. Он добрался? Да, лимончик добрался тут уже. А, нет, не добрался. Он вот последний испытание. Он все уже добрал. Второе, второе место тоже есть. И, ребят, и остается у вас одно место. Это 20 рублей все равно. Да, я видел лимончик? Да. Вас рублей все равно остается. Хоть кто-то но выиграет. Мы будем ждать до последнего. Если... Так, у нас тут... А, у вас не так далеко. Помогите. Так, тп. Ребят, а здесь остается не так уж и далеко им, да? Вот здесь у них, честно, начинается борьба. Потому что здесь остается совсем не так уж и много. Потому что... Как вам сказать? А тут элитры, что делать? А мы их даже подобрать не можем. Ну ладно. Типа им остается совсем немного. Типа пол спирали, можно сказать. Максимум одна маленькая часть спиральки у них остается. И все, они. Кто-то из них забирает наши приз в 20 рублей. Все деньги, сразу же говорю, я буду переведу вам на Киви, на вебмани, куда угодно. Куда вы сами пожелаете? Хоть на номер телефона. Короче говоря, мне стало лень это уже все монтировать, я вырезал очень большой фрагмент. Если еще пишите, я может когда-нибудь и покажу. Спасибо. Так, а где у нас даты? А где у нас даты? Ух ты, ж даты! Сейчас дата может выиграть. Вот, ребят, вот здесь и сейчас может реально дата выбрать, если он захочет. Если он захочет, ну здесь реально, здесь реально, все это пройти. Я бы спавн ставил бы. На каждом этой блоке я бы ставил бы спавн ну, Ой, блин, рядом, было рядом, у меня тоже редко когда может получиться, но реально, я всю карту перепроходил несколько раз, почти, ой, даты, спавн ставьте сразу же, даты, я только сказал хотел сказать, спавн поставь заранее, Да ч это за команда, ты, не понял, не, а это... как так-то? И все сейчас стоят на одном и том же уровне. Я честно офигеваю. Я честно офигеваю. Вот э, никогда так не офигевал, но все на одном и том же уровне. О! А! Соскочили все. Давайте мы будем за ними просто наблюдать. И не самое основное, чтобы кто-то, главное, главный, кто-то из них пришел и выиграл. Будто, потому что... Не, просто все победители на одном уровне. Сейчас все, все решится. И о том, здесь осталось, ребята, вам сразу говорю, здесь вот эту штуку вам пройти. И просто там, по секретам скажу, просто перепрыгнуть забор. Ребят, ну у всех есть какие-то шансы, Сравно, равно. Вот э, они все равно, как говорится, не сдались, они все равно не сдался никто из них, да. И все равно продолжает э, проходить этот паркур. Так, давайте, вот, вот, тут реально, вот тут реально начинается момент, кто вы. Ну все, ребят, ну вот тут. Э, давай, Рогель, у тебя есть шанс, у тебя есть шанс. У тебя есть шанс, у вас сейчас двоих есть шанс. Ракель. Ракель взял первое место. Да-да, давай. Ладно, я согласен. И дата. Ну, ребят, ну вс. Есть. У нас есть победители, вс. Испытание закончено ставлю видосик. Сразу сейчас э, мне напишет. Я ставлю видосик, э, как я отправил, что The Mason получил свои деньги, да? Получил уже, надеюсь. Э, как э, Ваду, моему брату. Я сейчас лимончик переведу. Я также ставлю, наверное, э, ему в э, его киви. Ну, не киви, спасибо, пришел подписанный интерес. Спасибо, да-да. Ну да. И переведу моему и переведу Рогельму, завтра я также все скину. Ребят, спасибо, как сказать, за просмотр, да? Фига вы вот тут большую фигу мы построили. Ну что, ребята, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Идите новых таких же видео. Потому что мне реально понравилось. Вот такое, если хотите больше такого, то да, да, -да спасибо. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Всем удачи и всем пока.